На днях Дмитрий Певцов на своей странице в Инстаграм сообщил подписчикам, что у его коллеги и дочери прославленного режиссера Александры Захаровой появился свой аккаунт в популярной соцсети. Рекламируя страницу актрисы, Певцов записал коротенький видеоролик с ее участием. Александра, талантливая актриса, светлый душевный человек и настоящий друг. Это я сказал. Заходите к ней в гости, не пожалеете, сообщил Дмитрий. Однако пользователей не столько заинтересовал новый блог. Сколько внешний вид 58-летней Александры. Многие обратили внимание на неестественно гладкое, несколько одотловатое лицо и щелочки глазки актрисы и сразу же решили, что это последствия неудачной пластической операции. Господи, как можно так изуродовать себя? Пластика приводит к запойному виду. Жесть, ох, уж эти уколы красоты. Жесть Захарова на пластике побывала. Но как актриса потрясная, писали пользователи, а некоторые из них начали сравнивать Захарову с Гурченко, которая в свое время так увлеклась пластическими операциями, что перестала быть похожей сама на себя. Напомним, Александра Захарова уже много лет является ведущей актрисой театра «Ленком», в который пришла сразу после окончания Щукинского училища. Первые десять лет Марк Захаров не давал дочери приличных ролей, она выступала в массовке.